Слева шлюхи, справа шлюхи, слева шлюхи Роли цепи, покер фейс, я от этого так устал Я на полной, на беде дома, обрекаюсь и как не встал. Пытаюсь найти себя в чем-то, но пока себя не опустал. Белые деньги, белые тачки, в белом кристаллы. Белые хейтят белых за их белизну, ну и что с вами стало? Yes. Я благодарен себе за то, кем я стал и кем я станусь. Yes. Я благодарен и Богу за тех, кто ушли и тех, кто остались. Yes. Я Марк Поло, на беде колда, висит магазин мой до пола, мой флоуда. я для мамы опоры пух, набрал без всякого вздора. Mm -hmm. Зимно пором, лед, алкоголь, в горло есть повод Не изменить свою жизнь, но не нужны мне поводы, нахуй мне поводы. Mm -hmm. Mm -hmm. Hey. Mm -hmm. Теряю себя в окружении зарты, глупые желаний и Теряю сознание, автопилот, мысли увязаны в хохоте Охоте. Мело подрютое пылью, люди покрыты гнилю и копотью Без не тем кому надо, в итоге свернули на полпоте Охоте. Теряю себя в облаках, мы умом те черти не водятся в комнате, только и на хохоте Делаем то, что по кайфу без промах, странные мысли стучат мою голову, мысли убийцах в хурщевке, без повода, батя в чувствах, рядом и а на проводе, нету людей, что прикроют при холоде, э Слева шлюхи, справа шлюхи, слева шлюхи Покерфейс, Я так вот так устал Я на полной, на везде дом обрекаюсь и как устал. Пытаюсь найти себя в чем-то, но пока себя не опустал